Я Галина. 18 января 2020 года я обратилась в салон Альтера за покупку нового авто. Воспользовалась услугой Trade In, сэкономила время, сэкономила нервы, уехала до своей машины.